Это карта храбрости. И мы сейчас пойдем делать первую медитацию. Итак, карта храбрости. Карта уши Дзентара. О чем она говорит? Через глыбу каких-то сомнений, неудач. Прорвался, вырос росток из когда-то посаженного сверна. Об этом говорит эта карта. Мы передвинули массу каких-то наших ограничений и из заложенного в нами зерна и заложенной нами энергетической сущности, взяв информацию сверху, превратились вот в такой зеленый росток. Это своеобразная аллегория. А сейчас я дам медитацию, которую очень хорошо делать, когда у вас возникает страх. Убрав страх в медитации, вы убираете его жизнь. Как это работает, вы убедитесь, работая с моим календарем. Итак, первая медитация на сегодня. Закрывайте глаза, глубоко вдохните себя и выдохнув представьте ситуацию со страхом. Представьте какой-то, представьте свою ситуацию, которой вы чего-то боитесь, конкретную ситуацию. Увидите. Маленькую улитку, которую вы себя загнали, когда вы чего-то боитесь. Возьмите эту ситуацию, как эту маленькую улитку, и вытащите себя сначала оттуда своими мощными энергетическими руками. Теперь вы видите улитку страха целиком. Возьмите молоток или инструмент, который вам сейчас передали или передают, и разбейте, расколите, уничтожьте эту улитку страха, чтоб от нее ничего не осталось лишь порошок, мелкие кусочки. Теперь соберите эту вашу улитку совком и метлой. Некий мусорный мешок. Завяжите его красной веревкой. Представьте огромнейшую печь и выбросите этот мешок и совок, и метлу. И увидите, как это все сгорает. Почувствуйте на себе, на физике, как теплая волна или какая-то волна энергетическая прошла сквозь ваше энергетическое тело. Уничтожьте этот свой страх, видите, как он сгорает и превращается в нейтральную энергию. Закройте створки печи и глубоко вдохнув себя, выдохнув, откройте глаза. А теперь посмотрите примерно три дня. Если у вас есть какая-то ситуация со страхом, сделайте эту медитацию и сделайте первый шаг. Страх — это призрак. Это ваш призрак, это ваш туман. Он растворяется при первом же шаге действия. С вами была Лайтланд, Ольга Береми. До следующего дня в нашем календаре. Пока!